Либо это либо это второй момент пошли электронные весы электронные весы выбор здесь следующее значит самый главный выбор вот самый главный вот я не знаю можете все что угодно выбирать там вид там цвет там и так далее но э, я вам советую не знаю советовал где вы слышали об этом или нет но я вам сейчас расскажу учитывая, что вы на канале экология разума, я советую вам выбирать вещи, чтобы что значит экология разума? Она вещь должна быть надежная, экологичная, долго работать, ну надежность, качество, да, И учитывая, что это электронные весы, нам нужно будет, чтобы последствия от экологии, от там питания были минимальные. Вот, то есть они должны работать дольше, как можно дольше, и как можно э, менее элементы питания должны быть как э, э, несложные в переработке и должны быть не такие, скажем так, ядовитые для окружающей среды. И вот тут возникает выбор, значит выбор такой, значит есть э, э, весы э, на разные разные типы батареек значит смотрите вот у меня есть такие весы видите да так закрываю да вот, уже, не рекламирую вот здесь две батарейки да? это пальчиковая маленькие пальчиковые батарейки как вы видите да вот пластиковое основание вот как вы видите стекляшка да стекло оно считается экологичным но вы знаете оно довольно-таки хлипкое ну, в смысле, не хлипкая толщина, сколько пятерочка. Но если вот не где-то небрежно, там что-то где-то, то, в принципе, можно разбить. И все, весы придут негодность. Не, ну можно, наверное, какую-то прикрутить деревячку, фанерину использовать дальше. Ну вот, тема такая. Значит, здесь используются два питания. Есть три питания, есть четыре питания. В основном три, три питания в таких могут быть, четыре питания могут быть... Три питания, четыре питания могут быть в, в весах с блютузами для подключения к смартфонам, чтобы вести там, статистику, загружать в, эту, э, в этот самый, просчитывать формулы. Ребят, такой бред, вот честно, там, там когда тебе влажность твою там, в тело. Э, это бред. Значит, смотрите, есть... Другие весы, закрываю бренд Вот пластмассовые Ну это вроде нет, да Но они по факту, они как бы надежнее Если стекло, если брать Там разбилось, нужно что-то делать Как правило, некоторые просто возьмут и выбросят Вот Не очень хорошо это с точки зрения экологии На утилизацию нужно сдавать Ну и я как так Не рукозад Не рукоди, не рукозад Я, я что-нибудь придумал вот, ну не все ж такие, и женщины не, не додумаются, хотя у нас женщины и, и коня, и избу остановят, вот, это сама. Значит, фишка такая, смотрите, здесь такая появилась опция, значит, сюда становишься, кнопки, вес свой выбираешь, там этого ничего нет, и это не нужно, это избыточно. Вот, значит, смотрите. Вес настраиваешь, и тут у тебя начинается таким-то экраном избыток веса, таким-то цветом экран, там красный, оранжевым, зеленый, зеленый, у тебя все типа классно, все, вес показывает. Вот. И значит ты можешь выбрать, если разные члены семьи, тут рост, а, возраст еще указываешь. вот Сюда становишься, он типа меряет уровень, индекс там жира, индекс ну, влаги у тебя в теле такой. Это все математика, это нереально. Ну, Что-то тут и по этим двум площадкам там рассчитывать Вот. Но минус в чем, ребята, вот не покуп. Здесь нету бренда. Не... Это я уже, видите, тут тюнем. Не покупайте вот с такими батарейками. Смотрите, их даже здесь две. Так, открыть. Две. Видите? Вот. Их там две нужны, 3 вольт, литиевая батарейка, вот, написано, 6 вольт получается, 6 вольт, да, батарейка 20, видите, зрение не очень, а, 2032, батарейка 2032, литиевая батарея, значит, смотрите, весы этих сломались, а сломались пока Оп. кто увидел, тот увидел проработали они наверное меньше года значит батарейки хватает двух батареек ливых вот этих лет хватает на Ладно, пока не буду убирать двух батареек этих лиивых хватает на на полгода не очень активного использования поэтому вот смотрите по цене они стоят значит ну раза в если брать вот там две батарейки пальчиковые, значит, а здесь две батарейки литийовых, значит, по цене где-то ну, в три раза больше. 3-4 раза стоит, ну, не, деш... ну, не самое дешевое, а чтобы не зря деньги на ветер, в четыре раза дороже. четыре раза дороже. На полгода... И литий, вы знаете, литий пока что, я не знаю, не слышал, что есть разработки по переработке и так далее. Это реальная проблема сейчас. Вот. Значит, там батарейки, сразу говорю, покупайте, недешевые, дешевые. Ну, в смысле, не самые дешевые. Вот есть такие проверенные, уже даже брендированные батарейки, они по качеству нормальные. Только берите алкалайновые батарейки. Есть щелочные, они самые дешевые. И они текут. То есть я вообще не рекомендую их использовать в таких бытовых приборах, довольно-таки дорогих и сложных. Потому что они когда затекают, контакты, вот там видели, там тоннель. Там тоннель, если вот сейчас здесь потечет батарейка, вот видите, одна задвижная, там контакты. Чтобы их почистить, придется разбирать. Если не почистить, отгниет контакт, и вещь, которая будет работать, она просто будет у вас на выброс. Так вот смотрите, в чем ситуация. Значит, тех батареек двух При цене в четыре раза меньше Чем э, вот эти алко... э, Литевые э, Значит, хватает, знаете, на сколько? Парадокс Я только до... Просчитал Их в четыре раза больше хватает Мне этих батареек хватило на два года Два года Двух батареек Поэтому можно уже разориться И на такие ну, Со стабильным качеством вот, мог бы прорекламировать, но не буду. Так, а этих, получается, на год нужно 4 батарейки. Получается, во-первых, неэкономично, с точки зрения финансов. Во-вторых, не экологично. В 4 раза не экологично. То есть на, на 2 года нужно 4 таких батарейки. Вот. И плюс еще. Плюс еще, плюс еще, плюс еще. Ну, вот это самое главное. Выбор, когда вот будете делать весы, э, когда будете выбирать весы, берите с двумя батарейками. Там бренд, сейчас вот я смотрел акции, есть там даже э, сейчас здесь может будут фотографии, такая. Вот, значит понятно. В электронные весах первый выбираем тип питания. Так, с питанием мы разобрались мой выбор это две батарейки алколатор вот. так на втором месте я бы выбрал на втором месте я бы выбрал покрытие значит пластик, стекло. так вот оно да, стекло и еще есть такой вариант металл я не знаю наверное есть и металл э, дерево а вот э, из этих всех вариантов самый дорогой деревянный ну разница в чем значит ну смотрится конечно это эффектно особенно делают такие цвета так под дорогие породы дерева там э, ну, в общем красиво смотрится и на нем тепло стоять вот если босиком становиться, значит, э, э, насколько это гигиенично. Потому что если семья большая, может быть, есть смысл в носках. Ну, Но не в как же. Вот. А, ну, тут выбор за вами. Если вы э, бережно относитесь, то стеклянный тоже пойдет. Если вы... Не очень такой бережный, ну, не такой резкий человек там. Да. Потому что как весы либо они стоят в одном месте, либо их выдвигают откуда-то, взвесились. Они, как правило, электронные, не все автоматические. Вот. Потом их просто ногой пинаете, а они там прячутся там, где они были. Вот. То лучше деревянные или э, пластмассовые. Ну, пластик, это нефть туда-сюда. Ну, ведь это экология разума поэтому пластик тоже допустим с учетом что он долго будет служить и радовать э, человека служить человек человеку той же экологии вот поэтому тут выбор за вами стекло интересно смотрится по фактуре оно такое за счет того что там принт снизу вот эта прослойка стекла так необычно вот. ну на нем вся пыль видно грязь там понятно да. то есть э, на пластике он, как правило, шаршавый, на нем ничего не видно. Дерево тоже, как правило, там ничего не видно. Вот. Но деревянно интересно смотрит, сразу говорю. Вот, интересно. Но опять же дерево оно влаги боится там. То есть это на втором месте по выбору. Питание. Алколайн, две батарейки, материал, который на который вы становитесь на выбор стекло, пластик, дерево, железного не видел. И третий вопрос, ну не самый важный, я так считаю, возможно, другое мнение, поделитесь в комментариях. Это наличие Bluetooth. Вот сейчас я был на акции там, одной компании, э э не буду рекламировать, а мог бы. Качественные, главноразумные вещи я всегда готов порекламировать. Ну там не все так просто, в плане того, что, как принято сейчас, типа, реклама, да, давай, не, не, ребята, обратная связь. Если это товар у производителя нет с потребителем обратной связи, это некачественный товар, даже если он там супер трупер Потому что обратная связь помогает сделать товар качественнее, экономичнее. экологичнее, э Нужный потребитель и так далее. Вот это из той же темы, почему я голодовку Samsung затеял. Мне нравится компания Samsung. И кирдык реально будет, киротик, если ничего не изменится. А сейчас ох, как все притрется. Многие исчезнут с рынка. Очень многие компании. Вот, ну ладно, это не об этом. Тема не об этом. Так вот, получается, что наличие Bluetooth, а, передачи данных, это... Это не важно, по большому счету. Я уже говорил, что человеческий организм очень разумно устроен, и вот этот мониторинг каждый, там это, там что-чего там съел, там взвесил. У вас организм, может вы ничего не будете есть, у вас вес будет меньше. Вы можете там что-то съесть, у вас сегодня вес, вес упадет. Да, и такое, я слышал бывает. Люди пишут, я там ел, ел, без ниже стал. Энергии, даже если там никаких не было энергозатрат. Ну, вот. Это У меня даже была вот в жизни такая история, да. вот э, в, детстве, в детстве, да. Я плотно покушал. Ну, знаете, как родители. Кушай, кушай, наелся. Жёл, живот, желудок прям полный, да. Вот. Ну, и, значит, в кружок ради любителей я ходил. Ну, сколько там до этого кружка? Там минут 15, наверное, на троллился. Да? Вот я приехал, да. Ну, и значит парты, сидим мы все, значит, и стоят розетки, ну, это же электрокружок, ну, и у всех приборы, тестеры стояли, ну, я же был юный, радиолюбитель, ну, и пока преподаватель, ну, учитель, или как это, в кружке, это немножко по-другому преподавать, что-то показывал, там, рассказывал, вот. я, значит, взял, решил, не умею пользоваться прибором, измерить его Попробовать что-нибудь измерить Тогда же не было Стрелочные приборы были Вот, Ну и значит я Клеммы в... подключены Два провода Ну и розетка впереди Надо же напряжение померить Что-то там нажал кнопки не разбираясь То есть это только кружок начинался Ну и значит раз дотягиваюсь это... Значит прибор положил к себе Ну и значит раз не дотягиваюсь да, да, да, До розетки что я делаю? Я пристаю, наклоняюсь, и получается у меня прибор этот, ну грубо говоря, желудком на этот прибор лег. И вот тогда я дотянулся руками до розетки, ну и вставляю. Ну соответственно режим какой был, я уже не помню установлен. Произошел взрыв, там что-то внутри взорвалось. Ребята, я за секунду, ну понятно, что испугался, там дым пошел из-под меня, я сразу раз живот на месте, ничего не разорвало, все в приборе что-то взорвалось. Значит, потом родители его ремонтировали за свой счет. Вот. Ну, в те времена это не так дорого было. Вот. Я за секунду, я приехал туда, у меня живот, желудок был полный. Я за секунду проголодался. У меня за секунду кишечнике. Я 15-20 минут я туда приехал, и опаздывал, приехал прям, ну не опаздывал, приехал прям в притык к занятию. Мы тут же сели за партой. тут же все началось, и тут же, как говорится, я учу делал. Понимаете, в чем дело? Вот, я за секунды стал голодным. Учитель, значит, увидел, что это дело. Молодец, не ругал мне ничего, говорит. ладно, говорит, далеко пойдешь, если милиция не остановит, шутка. Вот, дал мне этот прибор. Под свою ответственность, а там приборы они пронумерованы, ну как вы понимаете. Ну, вот. ну и сказал, говорит, «И вижу по тебе сегодня, не, что, вижу по тебе, что тебе сегодня не до занятий. Прибор, значит, следующее занятие там через три дня, я уже не помню. Ну три дня. Значит, постарайся, если нет там через неделю, ну, чтобы родители отремонтировали. И он не стал ни родителям звонить никуда, ничего, мобильных тогда, кстати, не было. Вот. Я взял этот прибор, пришел домой, значит, первое, что я сделал, говорю, мама, я есть хочу. Она на меня посмотрела, говорит, ты что, с тобой все нормально? Я говорю, как бы не все нормально, я сейчас объясню, но мне дай поесть. Я, я умираю с голоду. И это при том, что прошло, ну, 20-20-20, там, ну, максимум, после того, как я резко проголодался, еще минут 20-25. Понимаете, чем дело? И я съел еще больше, чем до этого. И не потому, что мне, а потому, что я хотел. И Мне положили сколько, я говорю, еще съел. И только после того, как это все произошло. То есть, вот организм наш очень разумно продуман. Все, все в нем очень круто. Просто нужно полюбить его, понять его, лелеять его, беречь его. Вот. Но не сотвори себе кумира. Вот. Поэтому выбор весов такой. Для меня лично это самые правильные весы значит механические если денег не жалко электронные тогда алкалайновые две батарейки без всяких там функций измерения непонятно чего влажности потности волосатости просто весы все ничего лишнего без килограммы там что там как там разумный вес вы сами можете определить через, посчитав у вас в голове на всю жизнь останется стекло металл дерева металловый черки мне видел пластик это вам как хочется и последний вариант для меня он совсем не важен вы можете ручкой записать на бумажке вот эта запись на бумажке она дает немножко подумать о вечном применительно к весу подумать что как осмыслить все а это когда автоматом через bluetooth все это коннектится туда пихается там какие-то непонятные цифры вам там пытается купить приложение подсоединись там купи обед завтрак там похудеешь то есть это тупо вымания выкручивание бизнес ничего личного новую если у вас есть деньги пожалуйста можете этим заниматься там диетологи э, как их еще называют про молнула а вот э -э питание там всякое от малыша да? <с> вот э -э выбор за вами я вам расписал параметры и не заму не загоняйтесь с весом если вес где-то вот э растет вы даже начнется начнете правильно питаться не ждите что у вас там за один день два все это раз вес упадет вот смотрите я так посмотрел на начальном этапе когда я стал вот эта гениальность еще раз я буду всегда вам говорить ваш организм разум разум мы вообще-то созданы по образу и подобию Бога да у нас все разумно мы даже можем как Бог сотворять себе подобных то есть детей рожать там ну, делать совместно с Евой, ну, с женщиной, вот, там мы не могли этим заниматься, да, ну, не было у нас такой возможности создавать себе подобное. Так вот, смотрите, я когда начинал голодать, я еще сахар не употреблял, чтобы голова работала, там, ну, чтобы мозги работали. У меня потери были по весу, я вам раскрываю сегодня тайну, извините, что видео такое длинное, я, кстати, вот, скорее всего, на две части разрежу. Вот, значит, э, по 500 грамм веса терял, 500 грамм веса в сутки, ну, с интервалами, что бывало, сутки меряешь то же самое, на следующие сутки, двое суток, килограммов нет, представляете? Но, и потом, когда я ввел в рацион, две ложки через 10 дней, когда уже у меня начали, в общем, что как, почему, причина в начале видео, посмотрите, будет интересно когда я ввел две ложки сахара чайных чайных больше двух у меня организм это какая-то приторная сладость я просто не, не могу этого потребить. две ложки сахара в чай 300 миллилитров воды утром и вечером ну за час до сна две ложки сахара чай ну то же самое днем только вода водичка и жвачка да. Потому что вот я сейчас с вами разговариваю, у меня приторный запах ац... привкус кисло-сладкий. Я его не чувствую, а окружающие чувствуют значит, ацетон, привкус ацетона. И даже когда я в каком-то помещении небольшом нахожусь долго, там, ну полчаса разговариваю, ну если молчу, понятно. если я разговариваю, беседы веду, мне начинают люди говорить, что уже кругом в комнату надо проветрить ацетоном пахнет, представляете. Это китоз происходит, организм свой. Использовать свои внутренние батарейки. Жир. Вот, жир. Это круто. Вот. Так вот, смотрите. Я как только начал принимать сахар, у меня потери веса 4... упали в сутки на 4... до 400 грамм. То есть я стала потреблять 100 грамм. 100 грамм жира стало экономить. Вот прикиньте, 4... Ну, это мой организм. У каждого по-разному. Понимаете, в чем дело? Это тоже тема отдельного разговор. Так вот представьте, 4 чайных ложки, сколько там сахара, Я, если не ошибаюсь, 10 грамм в ложке, по-моему, в чайной, да, ну пусть 15, даже нет, 10, наверное, все таки 10 грамм, ну, с небольшой горочкой. Вот 40 грамм э -э сахара, сахара, обычного сахара, белорусского, российского, украинского пока нету, но ничего, будет. Вот значит, позволяет организму, моему организму, экономить 100 грамм топлива, жира. 100 грамм топлива, чтобы мне сохранить жизнь организму. Это очень разумно, это очень круто. Пропорции считайте, считайте, считайте ну, как хотите. Но вот с того момента у меня сейчас по 400 грамм, Чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше теряется весом. Вот. А голодаю уже больше 60 дней. Вот. Так, закругляюсь. Видео длинное получилось. Режу его на две части. Режу, режу на две части. Пожалуйста. Перейди на сайт официальный Samsung. Пожалуйста. Вот. В рубрику, в раздел письмо. Письмо. Чуть не выругался. Нет, мы не ругаемся. Он меня шко... шпилит. <свят> <свят> вот. Сделай ссылку на первое видео, где там я рассказываю, что к чему, почему. Называется голодовка Samsung в начале или в конце. Ты увидишь это. Скрин этого видео. Вот. Ставь эту ссылку в письмо, напиши. Пожалуйста, президент Самсонг, ответь, отреагируйте, ответьте э -э Сергей Иванов. Ну или там В общем, что-нибудь обязательно напишите, иначе они могут проигнорить. Ну, э, ссылка какая-то спам. Все, ребят, до встречи. До следующих видео. Все только начинается. По голодоке оно. Идет к концу. Я же понимаете, нельзя бесконечно голодать. Все упрется. По мирной. Вот. Ну, будем надеяться на лучше. Поэтому подпишись, подпишись. В смысле, там, галку, там что там. Лайк, дизлайк, напиши в комментариях свои претензии компании Samsung. Посмотри, если ты у тебя Samsung или у тебя есть смартфон самолет, дисплей — дисплеем такая же проблема может даже реже потому что samsung делает дисплеи AMOLED для других производителей посмотри мой видео брак samsung вот сделай тест если есть тест бегом бегом в гарантийную мастерскую пусть ремонтируют меняют иначе попадешь на деньги экрана, AMOLED они очень дорогие ребята а кто не знает это если вот только Вышел аппарат, до 50% доходит стоимость. И если стоимость с установкой, повторюсь, больше 30% у нас в Беларуси, в России, в украине, где-то за границей такая же тема, вы имеете право отказаться отказаться от ремонта и вернуть деньги полностью и купить себе новый такой же аппарат, либо поменять его на такой же, на такой же, на такой же, на такой же да, вот. Все. До встречи!